У меня есть лишний ряд, он мне не нужен, мне нужно этот ряд распустить. Причем желательно распустить быстро, не дергая каждую петлю. Есть очень хороший способ. Беру нить, чуть-чуть выдвигаю иглу вперед и тяну нить в сторону. Видите, что у меня поднимаются все петли? Дотягиваю до крайней петли и дальше Немножко выдвигаю иглы вперед и просто поднимаю нить. Таким образом, видите, за буквально пару секунд я распускаю целый ряд. На что при традиционном способе у меня ушло гораздо больше времени и плюс к тому я бы попортила половину петель. Таким образом я распускаю ряд буквально за секунду. Надеюсь, этот способ вам был полезен. Подпишитесь на наш канал, чтобы узнать много нового, интересного, полезного для машинного вязания.